Получила наследство. Поздравляю. В нем оказалось огромное количество фотографий, как родных мне людей, так и незнакомых. Дальше породу их передать их не могу некому. Как лучше с ними поступить? Вопрос наследия, коллеги, очень важный вопрос. Вы получили материальное наследство. Это приятно, но к этому материальному наследству прилагается еще что-то. Это удручает давайте разбираться. Человек, который оставил вам наследие, видимо, предполагал, что вы сможете им распорядиться. Возможно, он думал о том, что вам нужнее, но он передал вам не голые стены и не просто бумагу на владение, он передал все, что было, например, эта квартира, да, передал в этой квартире все, что там было, и мебель, и фотографии, и какие-то вещи, и память, которая в этой квартире лежит, и годы, которые в этой квартире прожиты. Да, ничего не убрано, все осталось так, как есть, чтобы вы, возможно, распорядились этим сами. Можно предположить, что просто не думал даритель, завещатель о том, как вы поступите. Ну может быть, он-то конечно и не думал, но ситуацию мы сейчас с вами видим вот именно такой. Случайно она? Ну если бы вы не занимались магическим образованием себя, ваш ответ, что да, случайно все на помойку, был бы в общем-то разумен и последствия предсказуемы, мы бы через какое-то время с вами разбирали бы уже другой вопрос. Выбросила все на помойку и заболела. Что делать? Да? Но поскольку вопрос стоит правильно, что мне делать, чтобы этого не случилось, давайте будем разбираться. Не случайно ли это? Нет, конечно, не случайно. Потому что это имущество и все, что в этом имуществе лежит, оно неразрывно связано друг с другом. Это память вашего рода, она досталась вам. Что вам с ней делать? Вам ее передать некому, возможно. Но возможно через некоторое время понадобится тот, кому эта память будет нужна. Сегодня при нынешней системе сохранения информации совершенно не обязательно хранить дома тонны бумаг и архивы. Можно все оцифровать, можно все выложить в сеть на соответствующие ресурсы. И фотографии неизвестный гражданин в фуражке тоже можно выложить в сеть. А вдруг кто-то узнает своего деда, которого ищет давным-давно. А вдруг у вас отыщутся родственники, которые собирают родословную? Если вам передано имущество вместе с неким запечатленным, зафиксированным объемом памяти, предполагается, что именно вы можете этой памятью распорядиться правильно. Распорядитесь ею правильно. Вам она не нужна, что логично. Передать вам некому, вы так думаете. Но это не значит, что эта память должна уйти совсем. Пусть она останется. Поступите так, как я вам предлагаю и, возможно, для вас откроются взамен от этого мира вы им одну информацию, а он вам другую информацию, адекватную тому, что вам нужно. Бывали совершенно волшебные случаи, когда люди выкладывали свои семейные архивы, семейные фото, находили такие связи, находили таких забытых родственников, восстанавливали такие утраченные контакты, формируя всю структуру рода совсем иным способом и становились сильнее и обычно после таких акций и у нашедшего, и у найденного, все в жизни начинало меняться как-то к лучшему и как-то очень быстро. Рекомендую вам посмотреть на имущество, которое вам передано в наследие, именно с позиции наследия. Вам передана память в этой в этом конгломерате все есть. Там есть и материальное, и нематериальное. Там есть имущественное, и неимущественное. Там есть а, финансово-ликвидное, и совершенно неликвидное. Но это все существует только потому, что есть другое. Выбрось вы фотографии. глядишь и квартира упадет в цене. Выбрось вы мельхиоровые ложечки. Может быть и с памятью родовой что-нибудь случится. Хотя в общем напрямую они не связаны, а мистически связаны. Посмотрите на полученное наследие, как на целостную, целостный пакет работ в дальнейшем, где вы можете получить как материальную выгоду, так и нематериальные эффекты. Посмотрите на это именно так.